Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Многие из вас спрашивают практически два таких больших комментария. Это как снизить тревожность, как избавиться от тревоги. И те, кто более продвинутый, как поменять свое восприятие. Поэтому сегодня мы говорим, как изменять восприятие, снизить тревожность. И я вам дам свою технологию пошаговую, которую, внедрив в свою жизнь, вы получите те самые результаты. Это снижение тревожности. Это улучшение вашего самочувствия, избавление от симптоматики, повышение тонуса жизненного энергии, настроение, повышение уровня счастья. Ну то есть вы как бы вернетесь на уровень совершенно обычных людей, у которых таких проблем нет. Просто вам потребуется немного над собой поработать. В первую очередь нужно понять, что ваша тревожность связана не с реакциями, а с количеством ваших тревожных событий. Чем их у вас больше, тем выше тревожность, тем меньше, чем ниже тревожность. В первую очередь вам нужно научиться делать первую вещь, это фиксировать события по АБЦ схеме. А это событие, это объективная реальность Есть всего пять видов объективной реальности И в любой момент, когда вы реагируете на что-то страхом То есть в любой момент, когда возникает страх, он всегда возникает на что-то И всегда это событие, на которое вы среагировали Либо вы что-то увидели, что по факту произошло, и вы на это среагировали Либо услышали, либо почувствовали, либо вспомнили Либо что-то запланировали 70% ваших тревожных событий это именно планы, например, когда человек собирается идти на улицу и возникает страх, подумал пойти на улицу, а вдруг, например, станет плохо, или человек собирается пойти есть, подумал пойти есть, а вдруг не будет аппетита, и, или много другое, то есть любые ваши планы, где вы видите негативный исход, это события, которые вызывают страх. И, соответственно, то, что вы увидели, услышали и так далее. Следующее «Б» – это ваше восприятие этого события. Здесь нужно просто ответить на вопрос, что для меня означало это событие и почему оно вызвало страх. Например, подумал пойти спать, как это вообще может вызывать страх, а вдруг будет бессонница. Вот он ответ. С здесь мы пишем тревогу. Под тревогой мы подразумеваем любые тревожные реакции, даже легкие, такие как волнение, неуверенность, беспокойство. Это тоже тревожная реакция, с этим тоже надо работать. И вот у нас получается АБЦ схема. И любое ваше тревожное событие, оно связано с этим. Например, недавно клиент написал, я проснулся с утра и почувствовал, что у меня заболел живот. Я посчитал, что это какая-то болезнь, и это вызвал страх. По АБЦ схеме. Почувствовал, что заболел живот, или вспомнил, что заболел с утра живот, это одно и то же. Б. А вдруг это какая-то болезнь, С. Тревога. Есть, соответственно, когда вы научились фиксировать события по АБЦ схеме, теперь их надо разбирать. И вот здесь у нас есть всего два простых правила разбора АБЦ схем. Правил номер один. Можете его прям дословно за мной записать. Если АБЦ-схема начинается с увидел, услышал, почувствовал, вспомнил, то нужно найти причины произошедшего события, минимум 10 причин. Если АБЦ-схема начинается с подумал, запланировал, то нужно найти варианты развития событий, от самого плохого до самого хорошего, минимум 10 вариантов. Вот это те самые ключевые правила разбора АБЦ-схем, которые позволяют многим моим клиентам улучшить свое состояние и снизить свою тревожность. Когда мы говорим о совокупных причинах, то это те причины, которые в сумме привели к тому, что это событие произошло. Когда мы говорим о вариантах, то это варианты того, что может быть в будущем от самого плохого до самого хорошего в этом самом каком-то направлении. То есть, например, если вы переживаете, как будете спать ночью, то надо только это, как проснетесь, То есть, как поспите ночью. Если же вы переживаете, допустим, что вы поедете на машине и попадете в аварию, то только как пройдет эта поездка, варианты. То есть там попадем в серьезную аварию, все умрем, попадем в аварию, получим небольшие ушибы, примкнемся там, к заду какой-нибудь машины, промнем пампер или просто при, прицеп... ну как бы при... Прислонимся какой-то машине и ее немного коснемся. Потом, следующее это то, что распустит колесо, съедете на обочину. То есть варианты, что случится с дороги, с вашей машиной с точки зрения дорожного движения. И вот такие варианты расписываем что происходит с вами когда вы видите множество вариантов ваша уверенность начинает между ними равномерно распределяться и таким образом снижается уверенность в самый негативный исход таким образом снижается тревожность за будущее и повторяя это в разных событиях вы в целом снижаете свою тревожность в общем и э, по совокупным причинам когда происходит что-то в жизни и вы объясняете это одной пугающей причиной в этот момент у вас возникает страх если вы вы находите совокупные причины произошедших событий то вы автоматически начинаете воспринимать эти события спокойно нейтрально или естественно то есть грубо говоря если у человека что-то случилось например у вашего знакомого что-то с ним произошло и вы понимаете совокупные причины вы перестаете как бы перекладывать эту ситуацию на себя и начинаете к ней спокойно относиться и вот таким образом прорабатывая все свои ситуации каждый раз вы снижаете свою тревожность ниже, ниже, ниже и ниже. Соответственно, в результате у вас проходит симптоматика, улучшается сон, аппетит, улучшается настроение, у вас будет больше позитивных эмоций, вы будете чувствовать себя более энергичным. Вы наконец-таки сможете спокойно делать все то, что сейчас останавливает вас делать страх. Сможете нормально общаться с людьми, наслаждаться всеми этими радостями, которые есть в жизни. Я понимаю, что сейчас за вот это короткое время сложно вот так в голове все это. как это все применять? Конечно, дело в том, что у каждого из вас свои тревожные события. И вам нужно работать именно с ними. Поэтому, чтобы вы могли это внедрить непосредственно в свою жизнь более правильно, я разработал для вас бесплатный видеокурс «Пять шагов». Он будет прикрепленным комментарием, в прикрепленном комментарии к этому видео. Поэтому идите, смотрите его, внедряйте всю эту технологию, потому что это то, что я даю на курсе психотерапии своим клиентам, за что я уже получил более сотни положительных отзывов о результатах. Поэтому, если вы хотите найти это решение, вот оно. Я понимаю, что для многих из вас это вообще как бы что это такое. Я с этим никогда не сталкивался. Вот именно, потому что все, что вы до этого делали, все эти дыхательные техники, попытка отвлечься там и так далее, все это не несет какого-то существенного изменения, потому что это не достаточно правильная позиция, правильные действия, а вот то, что было разработано мною в течение пяти лет, это на практике дало результат огромному количеству людей. И это дает результат каждый раз, когда человек это использует. Ваша задача просто внедрить эту технологию в свою собственную жизнь. Поэтому можете прямо сейчас переходить и смотреть видеокурс «5 шагов». Внедряйте, записывайте и желаю вам больших успехов и результатов. Если остались еще какие-то вопросы, напишите их в комментариях. Всем пока!